Всем приветик, тема. Совет от судьбы. Расклад плюс игральные карты. Так. Ну, давайте на эти посмотрим, а на других также я их распределю. Итак, совет. Совет от вашей судьбы. В плане здоровья. Обратите внимание на свое здоровье. Именно самоотношение к своему здоровью. Не надо думать, что все обойдется. В плане финансов. Если на здоровье нужно потратить деньги, то вы можете это сделать. Но какую-то часть оставьте. В плане любви. Начните любить свое здоровье. И также у вас может быть любовь не только в финансовом плане, но и в плане здоровья. В отношении. К себе надо относиться намного лучше. И тогда у вас будет и настроение хорошее, Сила воли будет рядом с вами. Все сможете преодолеть. В отношении к другим людям раскладывается не очень. Но в отношении любви у вас хорошо. С людьми вы бываете не очень серьезными. Старайтесь больше шутить, веселиться. Также старайтесь заработать много денег. Но самое главное это отношение между людьми. Также отношение к своему здоровью, своей энергии. В финансовом плане старайтесь научиться правильно экономить, с любовью это делать, также любить себя и относиться именно. В том плане, чтобы себе позволять что-либо покупать, что вы захотели, на эмоции, на желаниях. Здесь надо иметь самоконтроль, именно в том плане, чтобы не тратить все деньги, а стараться больше уделять времени своему развитию, своим интересам, своему таланту. Со здоровьем у вас будет все хорошо. В любовной сфере тоже будет у вас все хорошо. В отношении с людьми по работе у вас могут быть непонимания. Благодаря вашей энергетике, в финансовом вопросе у вас будет уже намного лучше складываются отношения с вашими коллегами. Также у вас будут именно те деньги, которые хотели бы потратить на вашу мечту. В плане здоровья. Обязательно высыпайтесь. Также себя хвалите именно за то, то, что вы делаете. Как относитесь к деньгам, в отношении к другим людям. По поводу финансов. Вам могут помогать именно ваши родные или родственники. Также вы будете помогать финансово своим родным и родственникам. Отношения с окружающим у вас будут хорошими. Также вас судьба хочет предупредить именно в том плане, если вы будете идти на своих эмоциях, не сдерживать себя, не иметь самоконтроль, то вы не сможете именно добиться того, чего бы вы хотели, или о том, о чем мечтали бы. Если вы ставите какие-либо цели, цели в планах отношений, здоровья, финансов, или же в любви, то обязательно старайтесь стремиться именно к тем целям, к тем отношениям, именно того, тому, чего вы желаете, хотите. Судьба может ставить вам колеса, ой, палки под ваши колеса. Поэтому обязательно имейте в виду в плане того, что если у вас есть план действия, и вдруг у вас не получается, также вот кто хочет, например, там, заниматься спортом, все время откладывает человек на завтра, на завтра, на завтра. И в итоге этот план, который человек надумал, даже будильник поставил, и этот будильник просто взял и отключил, и получается, что откладывает на потом, на потом, то надо тут применять другой план, план Б. Также надо именно учитывать то, то, что вокруг вас происходит. И понимать, как надо правильно поступать, что надо именно делать. И также вы должны обратить внимание, что в судьбе будет не так легко. Возможно, вам надо именно преодолеть те препятствия, которые у вас есть в жизни. Всем пока!